Лайн 7 выиграли карту Тускан, проклятость так выиграли карту Нюк, и кто ж теперь выиграет, собственно говоря, турнир? Определится все это дело на карте The Dust 2, составы не изменились, это все те же самые Лаймеренс, Рейс, Бублик, Дуримар и Афас-фас-фас-фас, и вот, кстати говоря, вышеупомянутый игрок обороны сделал минус по... Тюбику, потому что команда проклятый стак Решила в этом раунде, а точнее в пистолеточке Разыграть сплитпуш Точки А, поставлена бомба Не допустим, один минус И хейтер 2 фрага Команда проклятый стак, в общем Как мне кажется, выигрывает пистолетный раунд Потому что Лаймеронсу и Бублику Очень не с руки будет выбивать Лаймеронс один минус по матово-красному И второй минус Третий минус Вот это да но нет времени, к сожалению, Дефьюз Китов тоже нет, поэтому, увы и ах. Даже если бы сейчас упал Хейтрод, а не Лаймеренс, победа в раунде в любом случае доставалась бы проклятому стаку. Но это 1-0. Ну и состав проклятого стака, конечно же, это White Knight, Недопуздик, Матово-Красный Эльф, Хейтрод и внезапно вылетевший пятый игрок. <смех> У меня в команде главы этих команд Я в шоке Ну так это же плохо на самом деле Потому что это не твои игроки Это игроки, которые играют За другие команды Тебе нужен коллектив В котором только твои игроки И играют они только за твою команду Не допустим Минус рейс, следом минус от да. Ну и проход здесь на точку Б, Конечно же получился очень-очень эффектный Еще один минус от хейтерда не похоже, опять же, на э, взятие экономического раунда Неожиданно у Бублика есть ФАМАС Ну, типа, сейчас бы проиграть э, Сейчас бы проиграть Я аж просто потерял ход мыслей Сейчас бы проиграть пистолетку и купить ФАМАС в следующем раунде Но ну, это называется вообще отсутствие заботы об экономике В команде просто кошмарное отношение к экономике 2-0 они сами пришли ко мне, они бросили данные команды почему-то. Ну, если бросили и не играют, то это другой вопрос. А если они у тебя капитан, а если они у тебя играют в команде, но у каждого из них есть еще своя команда, то таких надо гнать э, за шей. White Knight э, минус Лаймеренс, это минус на длине разумеется, этот фраг позволяет команде проклятой стак надеяться на удачный выход на точку А. Вылетает дым и в ответ прилетает из просвета ХАЕ Собственно говоря, уже становится ясно. Ух ты! Айда эльф Красиво делает, умеет Бублик последний Здесь как бы да Одной пулькой недопустик забирает бублика И счет в матче становится 3-0 Уверенная достаточная игра от проклятого стака Но уверенная она разумеется ввиду отсутствия девайсов Вот сейчас уже теперь появились автоматы Возможно, команда Line 7 сыграет чуть-чуть более качественно Снайперская винтовка Простите, как обычно появляется у Бублика Вот только в этом раунде Бублик со снайперской винтовки Не делает, к сожалению, ни единого минуса Погибает от рук White Который, кстати, не останавливается И продолжает убивать оппонентов На этот раз падает а Вот этот вот, короче, человек и не допустит а погиб в команде Проклятый стак Лаймеренс забирает вайтнайта Найта 3 в 3 Но бомба установлена на точке Б То есть теперь хочешь не хочешь А надо идти выбивать Ну или если не хочешь идти выбивать Надо уходить на сейв Тут как бы других вариантов быть В принципе и не может Рейс Не может выйти в дымы А тут еще и ХАЕшки Периодически прилетают И слеповые гранаты Тюбик Через дым все-таки забирает Рейза Тэшки погибает Дуримар Ну и Лаймеренс Забирает снайперскую винтовку, попадает в тюбика и убегает э, спасать. А что тут дуримар де делает? Э, это не тот дуримар, Свет, это другой дуримар. <laughs> ну, то есть это не Володя. Лаймеренс угомонил эльфа. На этом раунд закончился, но закончился он э, не победой, как вы можете догадаться, коллективу Lion7, потому что сейф игрока обороны всегда означает лишь одно. Он всегда означает в раунде нет дуримара нет в команде l7 э, э, вернее точнее дуримар есть но он играет в команде хайрат и является капитаном а это так скажем копирочка копирочка никнейма плохо когда так но ну да ник украли да именно так недопустик э, минус рейс entry снова сделан на львах Недопустик, кстати говоря, сейчас очень активно сейчас пытается прочекать. Ни хрена себе. Хороший что от Дуримара. Минус в яму. И начинается выход на зигзаг. Но он вообще-то по-хорошему должен был начинаться еще в тот момент, когда был сделан минус на длине. Матово-красный попадает в голову Бублика, а следом справляется и с Дуримаром. И такое ощущение, что передо мной карта нюк. Вот именно так же проклятый стак вели себя э, на первой карте этого Best of Three. Очень круто и очень жестко. Ну а так да, по факту я, конечно же, согласен с Юрой, потому что э, фраза украсть никнейм, разумеется, означает, что у тебя есть на него авторские права. Но авторских прав у него нет. И поэтому, разумеется, это не считается за воровство никнеймов. малейку масалам Бойвис Скаут. 5-0. Проклятый стак, выиграли уже 5 матч-поинтов И мне кажется, что Лайн-7 при таких раскладах вещей практически лишены шансов на благоприятный исход первой половины Но это, опять же, неудивительно, да, здесь оборона слабая сторона а Проклятый стак, мало того, что команда не слабая, так еще и находится э, за сильную сторону Собственно, на мой взгляд, все складывается идеально Дуримар минус э, хейтер Ну, идеально само собой для проклятого стака У команды Line 7 пока что есть трудности Но близки, близки ли вы к тому, чтобы с этими трудностями разобраться Матово-красный со снайперской винтовки забирает рейза Но по-прежнему численный перевес на стороне команды L7 Тюбик Проникает в зигзаг, но здесь, к сожалению, ошибка и непопадание в Афасфа и игроков атаки осталось всего-то на всего навсего двое. Но зато какие. White Knight и матово-красный. При том, что у матово-красный со снайперской винтовкой. И там, в общем-то, одной пули достаточно для того, чтобы ну, потенциально убивать соперника и выигрывать раунд. Ну, конечно, ни одной пулей этого можно добиться. Бублик. Грамотно сейчас делает, что не идет поджимать. Потому что его, в общем-то, на этом поджиме ждут. Моменталка, чек под эту моменталку И проход на длину Ну, здесь просто звездный час для Дуримара Первый И второй Ну, я же говорил, что звездный час для Дуримара Такую позицию зафейлить Было, конечно же, абсолютно нельзя 5-1 в пользу проклятого стака Доброе утро, команда Life... Life7, э, хотел сказать Line7 Надо брать почаще раунды С АВП и Мухи Плюс Дигл хорошо играю Видишь, какой то большой молодец. Но, опять же, это все всегда относительно, да? То есть мы все хорошо играем, просто относительно чего-либо. Кто-то относительно бота хорошо играет, кто-то относительно любительской сцены хорошо играет, кто-то относительно профессионалов хорошо играет. Поэтому это все, конечно, очень и очень субъективно. Снова энтрифраг за команды Line 7 На этот раз первым из проклятого стака отправляется на отдых Тюбик. Но Дуримар... Дуримар на точке Б вместе с Бубликом потеют и пытаются ее охранять. Дуримар, кстати, свое уже охранял, Но вот Бублик... Бублик тащит. В очередной раз. 12 КП у Неда Пуздика. Не успеет, скорее всего, залезть в окно. Да, не успевает, но успевает забрать Бублика. Ну что, эльф... Со снайперской винтовкой 1 в 3. Флешка верхом. Ничего себе. Здравствуйте. Минус рейс. И по не заходит. В 5-2. Богдан. Что это? Ну, понятно. Ладно. Я, конечно, понимаю, что здесь написано. Поэтому, собственно... Ну просто забавно ты сейчас так написал Как бы я просто привык от тебя видеть Вроде как сообщение на русском Но конечно само собой понятно Да Ник недо... Ну я в общем-то так и полагаю Что скорее всего такой смысл в этот никнейм И вкладывался ведь Но читаю его недопуздик Дабы Не ругаться лишний раз так скажем Малейкум ассалам, Мухаммадамин. Мухаммадамин. Надеюсь, правильно прочел имя. Два в два при ретейке и установленной бомбе. Ну и 20 секунд до взрыва. Ау. Даже не дали договорить, Черт возьми. О! Беда. Беда. 6-2. Взяли два раунда Львы и закончилась манна. То же самое происходило, в общем-то, с проклятым стаком на карте Тускан. Поэтому Даст очень сильно похож на предыдущие карты. С одной стороны, он похож тем, что проклятый стак активно давит соперника. А с другой стороны, они похожи тем, что Лайн Севен сейчас выглядит как проклятый стак на карте Тускан. Недопуздик минус Дуримар. Ну, естественно, была информация, что на точку Б прошел только один игрок обороны. И как следствие атака именно туда и заходит. На мой взгляд, правильный и именно так и нужно делать. Балас куку, Матово-красный. Слышит топот в т Готов убивать. И не убивает. Вроде готов, но не убивает. Минус от недопуздика 7-2. Это первая карта? Нет! Это третья карта, Бойвис Скаут. Это третья. Это эльфийский язык. Смухи один в два взял. Ну, это нормально, что? Один в два это очень распространенный клатч. Если бы один в пять. Тогда другой вопрос. Ну, форс-бай. Давайте назовем это форсбаем, потому что три дигла и фамас сложно. Три дигла фамас с Эмкой сложно нажать, назвать э, полноценным девайсным раундом, потому что здесь, как бы, нет, его даже близко. Один из диглов, кстати говоря, уже погиб. И выход на точку А. С поставленной бомбой. Проклятый стак, естественно, теперь будет играть на удержание. И Матово-Красный эльф продолжает забирать соперника. Фас-фас, фас, фас, фас, фас, фас. Минус красный эльф не допустит. Недопуздик, вот вам и недопуздик Ну, успевает Разминировать бомбу игрок э, С никнеймом Бублик, счет в матче становится 7-3 Немножко недоработали, как мне кажется Проклятый стак э, Контр-ретейк от оппонентов Но, вот опять же да, Бублик продолжает эти штуки делать Кто-нибудь объясните Бублику Что так не надо делать Как минимум на матчах, которые комментируются С глака один в два взял. Да-да-да, я помню, Юра. Я помню, я видел это. Бублик промахнулся. Не сумел попасть в соперника. Ну и начинается, конечно, прокидка меда. Бублик кучу флешек поймал лицом. Рейс. Минус недопустик. White Knight разменивается. И Дуримар пытается закрыть выход на длину. Хотя бы с собой. А здесь внезапно выход зигзага, который просто, ну, никто не смотрел. Да, судя по всему. Асав, сав, сав, сав, Минус дуримар. Нормально. Все бы хорошо, если бы не тимкилл. Если бы не тимкилл. Не такая бы была бы плачевная ситуация. Даже перевес бы сохранился за игроками атаки. Ну, прошу прощения, игроками обороны. Он, в общем-то, и так ими достигнут. Хейтрод. Минус лаймеренс. Хаешка под асфасфас. А бомба-то, да? А бомба-то на просвете у нас лежит. И контролирует ее абсолютно спокойно асфас. Потому что понятно, что игроку атаки. Ой-ой-ой, как замансили-то! Ой-ой-ой, как грамотно сейчас действует. Ну, а чё, Хейтер выбросил бомбу? так Тиммейт в респауне. Логика-то, блин, где? Зачем выкидывать бомбу, если твой тиммейт... Понятно. Странно. В общем. Ну что, white knight так и не придумал, как раскачать соперника на выстрел и В результате просто открылся под этот самый выстрел 7-4 Тоже, как мне кажется, немножко недоработанная ситуация Не было никаких гранат, разумеется, которые можно было бы откинуть И трудность э -э данного момента заключалась в первую очередь, конечно же, в том, что ну, как-то можно было, в общем-то, раскачать соперника, чтобы он сделал выстрел И не попал, я имею в виду Два минуса от игроков обороны, проклятый стак посыпались, посыпались очень серьезно В данный момент происходит отдача пятого раунда, немного немало, но, конечно, пока рано об этом говорить Тем более есть минус по рейзу и даже два девайса попадают в руки проклятого стака, ух ты А вот и первый из этих, кстати говоря, поднятых девайсов надо понимать, что где-то еще по-прежнему находится бублик со снайперской винтовкой. Поэтому, собственно, бомбу нужно ставить так, чтобы снайперу было неудобно. Дуримар. Минус тюбик. <сíntil> <сíntil> Стрелял вайтнайта, но тут на пулю набежал красный эльф. В результате Дуримар расстреливает всю вражескую команду. И счет в матче становится 7-5. Я с дробовика 1 в 3 взял. Ну, типа, это значит, ты играл, я не знаю Против странных людей, которые Отдали тебе раунд Когда ты был с дробовиком Потому что даже с Глоком проще выиграть раунд 1 в 3 Чем с дробовиком Потому что, ну, дробовик толкать него какой? Только в упоре Поэтому Ну, ну нет, ты молодец, определенно, конечно Что ты взял такой раунд Но, <чем с дробовиком>, но конечно, твои соперники Еще большие, блин, молодцы это действительно надо быть очень талантливым, чтобы такое проиграть. Какой общий счет? 1-1 по карте. Дуримар, Бублик, 2 фрага. Минус 2 от Хейт. Минус 3 даже! Еще и третьему попал в голову. Ну, тут, конечно, третий минус абсолютно случайно был сделан. Но факт остается фактом. Он сделан. Бомба установлена. В Тэшке погибает Лаймеренс. Любит он погибать в Тэшке. И Хейтрод добирает. Четвертый минус делает квадрокилл. Снайперская винтовка отправляется команде проклятый стак. А вместе с этой снайперской винтовкой отправляется еще и победа в первой половине. Ну, неудивительно, давайте так скажем, да. ТФ с рофл пушками, Хнайф, мы что, для тебя шутка. Ну, так скажем, ТФ... Это команда, которая была позволительно фаниться над соперниками, потому что они, как я уже много раз говорил, хоть и брали дробовики, но они выигрывали раунд с этими дробовиками. А у нас многие команды эту штуку переняли, тоже пытаются играть с дробовиками и прикалываться над оппонентами. Но раунды только при этом выигрывать они не, не могут. 4 в 3. С поставленной бомбой на этот раз на точке Б. Понравились. Э -э -э Понравилось, вернее, не понравились, а понравилось выходить на точку Б проклятому стаку. Ну, дуримар само собой простреливает. Не пустика. я не знаю, почему не до туда спрятался и даже не пытался отстреливаться. Уж очень очевидно, что ящик этот простреливается, тебя могут а, через него убить. Минус от хейтера, да, ну и снайпер команды проклятый стак тоже без минуса не предпочитает оставаться. Лаймеренс 10 хп и минус от все того же снайпера, но только не со снайперской винтовки. 9-5. Последний раунд первой половины, дорогие друзья. Ну, я считаю, что первая половина весьма и весьма успешна для проклятого стака. Но только в том случае, если они возьмут десятый. Если они отдадут... Э, вернее, выиграют первую половину со счетом 9-6. Мне кажется, атака будет считаться не самой качественной. Тюбик. Э, попал в черепушку Дуримара. И что? Снова точка Б? Нет, не снова точка Б. Под точкой Б лишь обычные пошумелки в исполнении проклятых стаков. А точнее тюбика, который пострелялся на зигзаге и ушел стреляться теперь на точку Б. Но, разумеется, основной выход идет на спот А. Матово-красный эльф. Ловит тиммейтские флешки, но тут самое главное, что удалось выжить. Парадоксальнейшим образом. Не допустим, дабл Даблкилл. Минус от неда пуздика 10-5. Ну вот теперь я все-таки буду считать, что действительно первая половина для команды Проклятый Стак оказалась успешной. А ТФ не особо-то фанились играя с ребятами посерьезнее. Само собой, само собой. Так я и говорю, что типа, когда ТФ выигрывают, там, допустим, 12-3, они начинают брать дробовики и начинается угар. Но они при этом все равно продолжают выигрывать раунды. А вот, например, хайрат Киллер тогда как-то раз взяли дробовики и проиграли раунд. Ну, нахрена вы берете дробовики, когда это уже не прикольно. Вы же ведь с ними проигрываете. Одно дело, если бы вы показали, что даже с дробовиками вы можете выиграть. Но... ХК не всегда могли. Куча фрагов сейчас на точке А было сделано, Ну, а по факту проклятый стак потеряли только одного игрока. Это недопуздик. Поэтому все эти фраги на точке А, собственно, в калитку команды Lion7. И завершающий минус также по команде Lion7. 11-5. Проклятость, так выигрывает пистолетный раунд во второй половине. А Lion7 лишаются экономической стабильности. Это запас хайрат Киллер был? Что? Я не понял. Бублик, ничего себе Ваншот где-то с дигла сделал, где? Да ладно Да ладно, а что, так можно было раньше делать, да? А почему же не делали? Хейтер uh, и тюбик И по минусу, вот все-таки К сожалению для команды Лайн 7 первый фраги, который они сделали ну, Получили размену. Лаймеренс забрал тюбика, у которого внезапно закончились патроны что это нахрен такое? Скажите, пожалуйста, как перестать вспоминать этот минус Потому что он мне будет сниться э, в ночных кошмарах Что за стрельба сейчас была продемонстрирована White Knight, минус ас, фас, фас, фас, фас И ситуация 2 в 1 63 хп у игрока обороны, есть дефюз киты и фамас А бомба тем временем поставлена на длину Ну и погибает Дуримар кстати, интересно, занять позицию в зигзаге, например, с такой поставленной бомбой, вот как мне кажется, было бы хитро, потому что игрок обороны явно не прочитал бы 11-6, экономический раунд, черт возьми, лайн 7 взяли, а вот потому что нехрен называется, нехрен просто пушить соперника, потому что соперник взял и наказал я хоть и фан ХК, но честно рад, что они больше не играют. Устали они от 1.6. Да я все вот Дуримару пишу, чтобы он команду собирал и они шли играть в CS GO. Они вообще уходили с радаров. Но он не хочет. Он не хочет, потому что он боится того, что они будут проигрывать, к сожалению. Ну, они, естественно, будут проигрывать, потому что придется по новой переучиваться, так скажем, играть к новой игре, привыкать. Но справедливости ради, что Дуримар, что Нео уже играют в CS и достаточно неплохо играют на любительском уровне. Бублик. Последняя надежда команды Line 7. Здесь, кстати, размен экономическими сейчас, возможно, произойдет. Команда Line 7 взяли свой экономический. И если сейчас просли... проклятый стак выигрывает этот раунд, но они его не выигрывают. Это просто рука-лицо, дорогие друзья. 11-7. Террорист какой-то. Нео сейчас был. Все пули мимо. <laughs> да, кстати, да. Ну, ТФ хоть умеют с фан-пушками, берут раунды. А ХК это команда. <laughs> Шутка сама по себе в последнее время их существования. Согласен, да. Видел их результаты с карнавалом. Но это карнавал, да, все-таки там как-то. Ну нет, вообще Нео как бы вот, на мой взгляд, что в 1.6 круто играл, что в CSGO играет круто. Тут как бы Володя стабильно, так скажем, играл. Может быть не супер круто, но стабильно играл в 1.6 и запросто точно так же может играть в CSGO. Поэтому если бы они туда перешли, это было бы круто. У команды появилась бы, так скажем, вторая жизнь, второе дыхание. Бублик минус White Knight 3 в 2. Атака в большинстве. И выход на точку Б. Собственно, здесь остановить-то никто не сумеет. Потому что некому останавливать. В спине, оказывается, Бублик. Забирает Недопуздика И хейтред даже не останавливается, чтобы чекнуть спину и попытаться забрать этого самого Бублика. Просто вбегает на точку Б и умирает там. Но это, прям, знаете, я вам так скажу. Оборона у проклятого стака какая-то немножечко решетоподобная. <с> Не в обиду, конечно же, коллективу проклятый стак, но э, так обороняться на карте dust 2 нельзя. Нельзя так обороняться, что против вас экономический раунд заходит. Вот давайте я так скажу просто. Карнавал вина всех бед, хайрат Киллер. <с> ну, они, да, небольшие любители его были, оптимисты. Лаймеренс и Дуримар По минусу, следом еще один Минус от Бублика, ну тут само собой Отсутствие экономики вносит Свою лепту И вклад В то, что команда проклятых так сейчас проиграют Этот раунд, они его однозначно проиграют Потому что, просто потому что Некому здесь выигрывать Забрали матового красного Недопустик. а здесь бомба лежит А вот теперь я уже и не очень сильно Уверен в том, что Line 7 сейчас выигрывает этот раунд Потому что, а почему бы Не до пустику не сделать квадрокилл Ну вот просто почему бы Флешечка, ну типа под эту Флешечку очевидно на самом деле, что Блин, я не знаю Ого Ого, ну и надо брать калаш Надо брать калаш Только не дали Ну все, нет, теперь уже точно okay. Минус от Бублика Какую-то фигню, простите, меня недопуздик начал делать Зачем вот эта флешка была? Типа она же никого не ослепила Ну просто это надо быть каким сумасшедшим игроком, чтобы от нее не отворачиваться Это надо быть Бубликом Бублик у нас постоянно от флешки отворачивается 11-9 Между прочим, Line 7-то камбетчат А? Вот так вот Шутки в сторону, дорогие друзья А ну тут снова деглы Диглы и эмка. Одна единственная мка у Хейтерда. Но непонятно, что у Тюбика. Потому что он гранату все никак из руки выпустить не может. Пол карты пробежал с этой хаешкой в руках. Удивительно, что его раньше еще не убили. <сíck> <сíck> ну, короче, недопустик последний. У него есть Дигл. И в спине есть соперник. Поэтому неважно, что у него было. Дигл или не Дигл. Самый ключевой момент, что в спине есть соперник. Этого достаточно для того, чтобы заруинить раунд. 11-10. Короче, очень плохо. Очень. Вот. Ну, очень плохо. Ладно, все. Давайте просто едем дальше смотреть. Раунд на точку Б от команды Lion7. Под одну флешку. Ну, и здесь, на удивление, у недопуздика третий раунд подряд. Игра с диглом. Но дабл-килл, кстати, с этого дигла он умудряется сделать. А фас-фас забирает... Не пуздика, тюбик, в ухо. Ха, красивый, кстати говоря, минус. Лаймеренс, даблкил. White найт в тэшке. Ну, а хейтер, да просто уничтожают в сайде, что очевидно. А вайт не хочет идти. Ну, ну, не хочет идти. Ну, блин. Насколько же хреновая оборона у команды проклятый стак. Простите меня, дорогие друзья. Простите меня, ребята из команды проклятый стак. Но ну, на дасте... Ну, на самой популярной карте в Counter-Strike 1.6 так играть. Так обороняться. Давайте так просто скажем. Никак не обороняться. Ну, 5-1. Даже Line 7 в, в обороне играли гораздо круче, чем проклятый стак сейчас играют. 11-11, плюс мне очень непонятно, зачем недопуздик играет каждый раунд с деглом Типа, если проклятый стак решили пофаниться, то немножко неуместно фаниться, потому что как бы 11-11 <с> Типа, прикол-то в чем? Какой тут может быть фан? Ну, даже снайперская винтовка сейчас появилась у Тюбика Ой, Нет, простите Да, у Тюбика есть снайперская винтовка и недопуздик Наконец-то купил АВП Оборона проклятых напоминает атаку сот Да, я согласен <смех> Ни о чем можно охарактеризовать да? Ну вот недопуздик Вооруженный авапой Хотя бы три минуса смог сделать Отработал, так скажем, факт того Что до этого он никого не убивал Хотя нет, на самом деле Тут я не могу высказываться Против и в каком-то негативном ключе Недопуздик, играя даже с Диглом, Три раунда к ряду Посмотрите, на первой строчке У своей команды Тут э, о чем может идти речь? Ну хорошо, он может не покупать автомат, потому что он просто так справляется со всеми. Вот развели его, кстати, на выстрел. Вот именно так White Knight должен был разводить э, в одном из раундов Бублика. Ну, 12-12. Порадовались и хватит. Ну это просто фейспалм. Зачем-то какая-то постоянная агрессия вот даже, ну, невооруженным взглядом, как говорится, видно, что проклятый стак Каждый раз, пытаясь пушить соперника Проигрывают раунд Может, не стоит просто тогда пушить, да? Наверное, если вы пушите и вас каждый раунд ждут Пора бы уже, наверное, понять, что это, да, типа, беда Фома, добрый вечерок Я просто не помню, я поздоровался или нет Ну, вот, приветствую White Knight, Один минус с Сдегла Дальше, ну, вот, пока убивали э, хейтера, да White Knight просто решил, что не надо помогать тиммейту. Как бы. Ну, судя по всему, у него была перезарядка, и он именно поэтому не помогал. Но во многом благодаря White Knight достигнута победа в этом раунде. 13-12. Вот тебе и на, дорогие друзья. Качели у нас начинаются под конец карты Dust2. И теперь совсем не очевидно, на самом деле, кто выиграет. Но у атаки, возможно, сейчас могут появиться трудности небольшие С экономикой Ну, как минимум, Рейс играет на дигле Это, знаете ли, такой недопустик в команде Lion7 Все с автоматами, а он с пистолетом Хейтер Энтрифраг, <coughs> Рейс разменивает И White Knight играет в этот раз на снайперской винтовке Ну и, собственно, делает минус по Дуримару, если я не ошибся Бублик, минус тюбик, и, конечно, начинается стяжка на точку Б. Почему она начинается? Ну, потому что банально. Под точкой Б у нас просто даже никого нет. Поэтому туда можно абсолютно спокойно заходить. Интересный финал и команда интересные. Да, Юр согласен, но, конечно, к сожалению, очень много-очень много ошибок допускают проклятый стак. На мой взгляд... Э это должно было быть гораздо проще, то есть они должны были бы победить и не так сильно парить при этом, но допускают сами себе, вернее, сами себе грабли раскладывают и танцуют на них. Минус от Бублика и второй минус также от него, 13-13. Ну, конечно же, в конце матча я выскажу свое мнение суммарно, да, на основании просмотренных трех карт. Скажу, как бы, что будет. Ну, то есть, вернее, как, как, по моему мнению, должно было бы быть. Привет, Борис, битва. Нурик, приветствую. И неожиданность, черт возьми. недопустик, прибегает к банку и делает даблкилл. Трипл кил. Ну, я же говорю, человек, которому позволительно играть на дигле, потому что он даже с диглом уничтожает соперников, практически не ощущая их присутствия. Ну, это серьезно. Просто человек забежал, первая глава, вторая голова. Убежал. Перезарядился, вернулся, третья глава. 15 на 9. При том, что пол игры он играет с пистолетом. Как дела? Вчера карши без шансов выиграли. Ну как это без шансов? Ничего себе, 2-1. Они вообще-то и первую, и какую? Вторую карту проиграли. Там на манганце, напоминаю, 16... Э... Сколько? 16-6, по-моему, выиграли. Это ни хрена, не без шансов. Тимфайр, э, а для чего ты постоянно пишешь э... строчки из песни группы Любе? И хочешь, чтобы кто-то продолжил Типа эту фразу Или как Н Не фразу, вернее, а песню А, третья карта без шансов Но это другой вопрос да? Куда-то ушел игрок команды Line7 Я надеюсь, он вернется Потому что сейчас бы при 14-13 Покинуть сервер И оставить свою команду проигрывать Пауза у нас, кстати, была взята ну, естественно, мы его не видели. Угадали. <смех> Минус от Лаймеронса. Ну и тут счет не очень верится в выбивание от Вайтнайта. И как бы его и нет. 14-14, дорогие друзья. Вот такой вот прикол. Когда будем играть, бро, пока не знаю. Пока у меня очень много работы по комментаторству, и, к сожалению, ну, либо к счастью, я не знаю, у меня нет времени сейчас, чтобы во что-то поиграть. Даже вне стрима, собственно говоря, весь, весь день, по графику, так скажем, то есть я не могу никуда потратить практически свободное время, у меня его в день там получается не так-то уж и много, то есть, ну, полчаса-час, и не очень хочется полчаса-час тратить на то, чтобы просто поиграть в игру. Есть куда более важное занятие. Кстати, пятый игрок так и не вернулся И почему не взята пауза до момента прихода этого самого игрока Я что-то пока не пойму 2-3 обороны в меньшинстве даже, даже вот так, проклятый стак Не могут удалить соперников И это при том, что их, собственно говоря Черт возьми, изначально четверо Ну как в пятером-то можно не уж не убить четверых не до Выкидывай эмку, доставай дигл. Эмка будет тебе мешать, друг. Я чую это. 4 хп осталось. Но я же сказал, что она будет мешать. Все. джи нах. Просто Джиджи нах. Они берут раунд в вчетвером, дорогие друзья. Беда. Беда. 15-14. Деловой Сани какой. Да ну не, не, не то чтобы Деловой. Ну, просто, ну, ну, есть чем, так скажем, заниматься, да, у меня, как бы. Утро, пробежка, потом тренировка силовая, потом, ну, там, ну, завтрак, обед, ужин, естественно. Все вот это вот, как бы, тоже нужно умещать в рамках одного-единственного дня. А у нас, как известно, не лимитизирован день. Даблкилл от Рейза, тюбик, минус по Лаймеренсу, 2 в 3, дорогие друзья, хейтред. В нижней тэшке у нас погибает еще один игрок. Бублик. хедшот И это 15-15. Ну вот еще, черт возьми, простите меня, э под занавес этого матча еще допы мы не смотрели. Допы. И это, блин, при том, что команда проклятый стак, повторяю, я... И нет, у меня, честное слово, у меня бомбит и горит. Коим образом... Проклятый стак проиграли раунд четверым соперникам. Коим образом они каким-то невообразимым дотянули до овертаймов. Просто на кой хрен. Это же должна быть легкая победа. Но ну, вот теперь вернулся пятый игрок э команды Line 7. И я так чувствую просто э суши весла. Ну и вообще для финала, типа продолжение матча 4 в 5. Я, конечно, понимаю, что в большинстве случаев Просто команда соперника которых пятеро они не дают поставить паузу типа нас не парит ваша проблема хотя мне кажется что ну так было бы честнее лично если у моих соперников бы вылетел в финале игрок ну я бы взял бы паузу типа а чё причем я бы сам взял паузу ну, куча флешек, э, матово-красный, вместе со своим тиммейтом White отдают позицию на зигзаге, и атака уходит. Не стали заходить на точку А, но перетяжку спалили, и при этом еще и Лаймеренца забрали. Вот у меня как бы, опять же, наклевывается вопрос к коллективу Lion7. Почему они решили уйти на точку Б? Ну, почему не точку А разыграть? Ну, почему? Вот и все. Погибает Афас-Фас-Фас-Фас. Фас, фас, фас, и вот тут уже как раз Line 7 совершили ошибку. В общем, на третьей карте почему-то ошибок, количество ошибок пробило все мыслимые и немыслимые потолки. И каждое, так скажем, дно, которое можно было пробить, пробито все абсолютно полностью. Ну, плеер 1337, Зорот хотя бы вернулся, да, то есть. Дальше пятером матч продолжится Правда, справедливости ради Команда Line 7 в четвером играли Лучше, чем играет в пятером Демейдж диллинг от всей команды пока что Составляет не так уж и много Но хотя бы, ладно, минус сделали Хотя бы 2 в 4 Не похоже на атаку Которая может что-то выигрывать Честно говоря Вот до этого Line 7 как-то более внушительно атаковали Сейчас что-то как будто, я не знаю, они может подрастроились что ли или чего. Ну так наоборот надо радоваться. Они сами вытянули до допов, при том, что играли в меньшинстве. На мой взгляд, этот результат как раз наоборот должен подстегнуть команду выигрывать раунды. Но они, как вы видите, решили сыграть более закрыто. А, вновь появившийся в плеер 1 3 Зорот. Выхватил только что смачную маслинку от недопуздика. Ну и мы видим 17-й взятый раунд коллективом. Проклятый стак Вот такие дела, дорогие друзья Последний раунд первой серии Первой половины овертаймов Ну, как бы что? Это все, что надо знать В чатике у нас болельщики команды Line7 Однако я хочу напомнить, что в голосовании Пока что выигрывает команда Проклятый стак Со счетом 56-44 Не допустим Энтрифраг по публику, а следом ну, выход в зигзаг такой. А где гранаты? Мне хочется просто задать один вопрос. Где гранаты от команды Line 7? Почему они э, на ноге решили выйти в зигзаг? Ну... ну, окей, на ноге выходить хорошо в плане того, что там есть снайпер, который промахнется, скорее всего. Но есть же вот, например, хейтер, который к вам зайдет в спину, а вы без гранат не можете пройти. А вы не можете пройти без гранат. Поэтому... Собственно, надо, на мой взгляд, все-таки прокидывать 18-15, дорогие друзья Один раунд остается взять коллективу проклятый стак до победы Но если мы вспомним с вами, то, в общем-то, как бы Атака у ребят была достаточно качественная И они в целом выигрывали, в общем-то, первую половину со счетом 9-6 в атаке так что команде Line 7 придется очень сильно напрячься. А сейчас у нас выход на точку Б. Недопуздик. Минус афас фас, фас фас И спрятавшийся плеер зорот за дальним на дансполе. Видит оппонентов. Открывается. Минус первый. Минус второй. Заканчиваются патроны. Недопуздик. Дабл кил. Тем временем. Ой-ой-ой, у плеера большие проблемы. Большие, черт возьми, проблемы, но это уже какой? Четвертый минус от плеер Зора. Да, и это эйс, дамы и господа. На точке Б спрятавшийся игрок обороны просто казнил команду проклятый стак. Ну, просто казнил. У меня куча вопросов по этому раунду в команде проклятый стак. Какого хрена устанавливается бомба, если не чекнут донспол? Какого хрена игроки обороны убежали с точки Б и оставили там одного игрока атаки расхлебывать все это? Что вообще за беда? Что с командой проклятый стак не так? Ну, я допускаю, скорее всего, что просто команды устали, так как это третья карта, и сказывается усталость. А усталость на любительском уровне Counter-Strike сказывается всегда очень сильно. Это профессионалы могут долбить целый день в КС и не устать. А любители это всегда будут как раз-таки вот такие штуки и допускать. А минус от Player Зорда очередной. Минус от Тюбика. Бомба установлена на точке А. Вот надо выбивать. Но это будет очень сложно сделать, потому что 4 в 2, черт возьми. При том, что и поставлена бомба еще и под длину. А на длине находится снайпер. Это матово-красный эльф. И, ну, если он промахнется, ну, это будет забавно. А тут у нас White Knight заказ с ним притворил. А, все. Беда, дорогие друзья. Беда, заключающаяся в том, что команда Line 7 проигрывает все-таки карту Dust2. Как бы они не, не потели и не пытались. Но победы достичь не выходит. Победа достается команде Проклятый стак. И счет в матче становится 2-1. Поздравляю организаторов э, турнира, собственно говоря, с успешным турниром и еще и с победой на этом самом турнире.